Всем привет! Вы на канале Мистер Текро. А с вами рубрика «Аниме по жанрам». Здесь я буду советовать, что можно посмотреть в том или ином жанре. А перед просмотром подпишись на канал, поставь лайк и не забудь оставить комментарий. В сегодняшней подборке... Я решил использовать аниме в жанре ужасы. Но вы можете повлиять на следующее видео, написав в комментарии тот жанр, на который вы хотели бы увидеть подборку аниме. Всем приятного просмотра. Начну я, пожалуй, с аниме, о котором многие и не знают, но оно довольно интересное. Аниме «Когда плачут чайки». Жанрами данного аниме являются ужасы, детектив, сверхъестественное, психологическое. В аниме 26 эпизодов. Действие происходит на острове Рок -э Джима принадлежащим очень богатому семейству Ушарамии Как всегда, все члены семьи собираются на этом острове, чтобы обсудить финансовое состояние дел в семье. Из-за слабого здоровья главы семьи Кинза Ушарамии, помимо дел будут обсуждаться вопросы распределения будущего наследства. Но глава, потратив последние несколько лет на изучение черной магии по прибытии семьи на остров, начинает церемонию по оживлению своей возлюбленной золотой ведьмы Беатричи, она же Вечная Ведьма. На следующий день после прибытия сильный тайфун отрезает семейство от внешнего мира и начинается серия таинственных убийств, вынудившая 18 членов семьи, застрявших на острове, сражаться за свои жизни в смертельном противостоянии между вымыслом и реальностью. На мой взгляд, это одно из недооцененных аниме, который стоит посмотреть. Смотрели ли вы это аниме? Напишите в комментарии. Еще одно аниме, которое я хочу посоветовать к просмотру, это Данганронпа. Аниме в жанре ужасы, детектив, психологическая школа. Всего в аниме три сезона. Группа из 15 элитных учеников собрана в уникальной старшей школе высшего класса. Что в ней особенного, спросите вы? Да просто каждый, без исключения учащийся, знает, что после выпуска его ждет прекрасное будущее и удовольствие со всех сторон. Но не каждому суждено благополучно добраться до конца. Заправляет этим таинственным учебным заведением интересный персонаж Медведь, он же директор школы, которого зовут Манакума. Он сразу же вводит новичков в курс дела. Успешное завершение учебы зависит от убийства. Точнее, чтобы выпуститься, Нужно убить одного из своих одноклассников и позаботиться, чтобы тебя не раскрыли. Если оставшиеся в живых найдут преступника, то он будет казнен. Однако, если убийца выйдет сухим из воды, расплачиваться придется его менее удачливым одноклассникам. Ну что, правила просты? Игра началась. Кому же из 15 удастся выжить в этой бойне? Аниме, как и предыдущее, довольно кровавое и жестокое. Так что смотрим с осторожностью. Еще один интересный ужастик – это «Эльфийская песня. У данного аниме много жанров, но главное – это ужасы. В данном аниме 13 эпизодов. Речь пойдет о Деклониусах, людях, которые мутировали. Ну а в аниме главной героиней как раз и будет та самая девушка Деклониус по имени Люси. Из-за определенных обстоятельств двое людей – Кота и Юка – Находят Люси на пляже Но Люси не помнит, что с ней случилось В конце концов, Кота отводит Люси к себе домой И позволяет ей жить там Однако похоже на то, что темное прошлое Люси никуда не исчезло Мы уже поговорили о чайках а теперь пришло время поговорить о цикадах, а именно, когда плачут цикады. Кейти Майбара приезжает в деревню Хинамидзава из-за проблем со школой в другом городе. Счастливо проводит дни в компании школьных друзей, где оказывается единственным мальчиком, но беззаботная жизнь не длится вечно. В один злосчастный день Каити узнает о жестоком убийстве, произошедшем в деревне. С этого момента он становится свидетелем, а порой и участником нескончаемых ужасающих событий. Ему предстоит узнать, что школьные друзья вовсе не те люди, какими они кажутся на первый взгляд, а деревня Хинамидзава вовсе не тихое и уютное место, каким оно выглядит для приезжих. И последним аниме в данной подборке оказалось аниме «Иная». 26 лет назад в одном из третьих классов средней школы была некая ученица по имени Мисаки. Она была хороша в учебе и спорте, с красивой внешностью, и пользовалась популярностью в своем классе. Но по какой-то причине внезапно умерла, после чего ее одноклассники решили до самого выпуска вести себя так, будто она все еще рядом. Спустя много лет, весной 1998 года, юноша по имени Каити Сакакибара переводится в этот класс и сразу же ощущает гнетущую атмосферу, царящую среди его новых одноклассников. В особенности его внимание привлекает красивая, но отчужденная от остального класса Мэймисаки, носящая глазную повязку и постоянно что-то рисующее в одиночестве. Что происходит в классе, узнаете, посмотрев данное аниме. Я представил вам 5 аниме в жанре ужасы, которые, на мой взгляд, нужно посмотреть, особенно если вам нравится данный жанр. Пишите в комментарии, что из этого списка вы смотрели, а что планируете посмотреть. А с вами был Мистер Текра. До скорого!